Привет, друзья! Вы на канале Все для Клева. Сегодня в очередном видео в рубрике Крывое место мы с вами выбрались в Кучурганы. В ссылке под этим видео есть координаты данного места. И будем мы с вами ловить не просто карпа или белого мура, а попытаемся поймать сегодня о сетра. Представляете себе? Оссетра в Одессе. Где можно поймать? Я сам чисто в шоке. Первый раз мы приехали сюда и попытаемся его поймать будем ловить его на вот такую эффективнейшую съедобную прибанку от анаконды вот съедобный силикончик вот такой вот он красивый вот он. А, снасть обыкновенная, скажем так грузик, отвод, крючок все, больше ничего не нужно а ну конечно, нужна белуга, нужен какой-то здоровый такой осетр короче, сейчас все увидите Друзья, смотрите, какой у нас силикончик он в виде личинки снекозы. Вот. Сейчас мы его оденем. Вот так мы ее продеваем. Подальше. Вот так вот. Вот, друзья. Вот такой вариант у нас получился красивый. И на такую личинку стрекозы мы пытаемся поймать что-то огромное, большое. Вот он. Аккуратненько его мы... Друзья, вот он, смотрите, какой красавец. Поставили у нас удилище на бойлы э и на горох, но пока тишина. А вот на силиконовую приманку, которая оказалась... Очень эффективная от фирмы Anaconda. Поймался осето. Правда маленький, но я думаю, что это не предел и не конец. Посмотрим, что будет дальше. О, идет Да, да, да, Оседной небольшой осетых, как посмотреть. Видимо, тут голову кишит немеренно. Особенно маленькие зиплячки, но, надеюсь, будут и большие. Он немножко остренький такой, поэтому зрителям нужно брать свои перчаточки обязательно. И быстренько-быстренько его освобождать от крючка и отпускать в местный водоем. Видите, друзья, как он заглотил силикончик. Смотрите, вы видите? Вот он. Личинка стрекозы. Съедобный а, силикон. Отпускаем, бегом. на сайт 5 друзья это красавец а вот это уже серьезно смотрите эффективный силикон от фирмы накона настолько съедобный что просто забрасываем его вил она сама там находит его не надо ничего подкручивать вот он друзья. Смотрите! Вот это красава! Супер! С магазином все для клево, друзья! Вы поймайте все! Все, что хотите! От кита до осетра! Друзья! Чтобы наш эффективнейший съедобный силикон от фирмы Anaconda был еще ароматнее мы его опускаем в такой эм, аттрактант с запахом осьминога вот так вот и вот с таким вот ароматом мы его отпускаем обратно выдаем и вытащим сейчас здорового здорового этого Друзья, это уже монстр. Нет, нет. Что у него в рту? В рот у него. Ого, он проглотил ее вкус. Он ее пригласил полностью, эту силиконовую анаконду. И сейчас освободим. Вот Вы видите, насколько она эффективная, а? это съедобная приманка. Он ее просто пытается сожрать, не выплюнуть, а сожрать. О -о -о. Красота, посмотрите, а? Нух, мощь! Килограммчик так три, да? Четыре? Троечка? Ну, делать, делать. А, так! Ты, старо, аккуратно отобьешься там, ты чё? Значит, друзья, его я беру с собой. Пишите в комментариях, какой бы вы хотели, чтобы я приготовил из него... Какое вы хотите, чтобы я приготовил из него блюдо? Я обязательно его приготовлю и покажу вам, поэтому жду, потому что надо быстренько-быстренько-быстренько писать комментарии. Местный монстр попался. Это ощущение непередаваемое, друзья. Адреналин прет, просто прет. Анаконда удилища, анаконда силикон, анаконда леска, господи, друзья. Дай Бог здоровья тому человеку, кто придумал эту анаконду. Слово. я просто в шоке от эффективности всего этого я посмотрите, какого монстра разрушаем сюда. давай, давай. нервируй оо хвостяра друзья вы понимаете ради такого адреналина не знаю я готов ехать с тысячу километров а это под носом в обесе да, адреналин прет, блин, меня, меня колбасит, ребята. Посмотрите, на вот. него. Это белух. Белуха? Угу. Друзья, вот мы просили белуху плюнуть разочек. И вот, друзья, смотрите. Не спеши. Вот что значит, мысли, они материальны, друзья. Поэтому мечтайте. Просите у Всевышнего то, что вы хотите, и у вас будет, понимаете? Приехали на рыбалку. Хочу белугу. На. Хочу кита. На. Ну, тут три анаконды, понимаете? Тут даже четыре. Крючок тоже анаконды. И четвертый ключок. Ну, давай, давай, давай. Ай, не хочет, смотри. Фриксовочек, друзья, фрикцион не забываем, не забываем правильно настраивать его. Так, чтобы не оборвалась снасть, не разогнулся ключок Чтобы он устал. Вот видите, вот у меня фриксованно прорабатывается. это да и вдруг гермудит на что на что на самый эффективнейший самый сведобнейший силикон в мире друзья анаконда Нет, извините пожалуйста на меня привет Говорят, что этот пацак нам не поможет. Ой, красавец, а? На линчик прет, но посмотрите, друзья, как отрабатывают удилища, фидерное удилище, анаконда, друзья, посмотрите на мягенько вяжет ринву, а. Она должна устать, она должна устать, друзья. по и это произойдет. Я сильнее. Красивый из -за... да. Зарезку не бери, не бери желез. Никогда. <густим> Друзья, заканчиваем нашу рыбалку в живописнейшем месте в селе Кучурганы. Тут находится комплекс целый озер и Ради такого адреналина, который я сегодня поймал, реально сюда стоит приезжать. Это просто офигительное место, шикарнейшее с такой рыбой, которую я в жизни никогда в руках даже не держал. Я, я честно в шоке, в шоке от таких ощущений. Это непередаваемо. Такое бывает, ну не знаю, как только первый раз, когда сексом занимаешься, вот это вот те же самые примерно ощущения. Друзья. Что хочется сказать по цене. Значит, рыбалка на осетра стоит 400 гривен, рыбалка на карпа в соседних озерах 300 гривен, вылов не больше 5 килограмм, и осетра, если забираю, то нужно платить деньги. Вот я за своего осетра, он получился весом 4 килограмма, заплатил чуть больше 1000 гривен. А так вот есть и обводные каналы, куда можно приезжать на щуку, и приезжать на карпа, на Толстолоба. Даже Толстолоб есть и Сомнис, друзья. Причем есть такие огромные экземпляры, что мама не горит. Поэтому сюда стоит приезжать за новыми впечатлениями. За новой экзотикой местного масштаба. Друзья, вы были на канале Все для Клёва. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И будьте с нами. Всем пока, всего хорошего, встретимся на рыбалке.